Зам главы Департамента культуры Москвы Леонид Ашарин найден мертвым в Крыму, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. До этого пропавшего в Ялте Ашарина объявили в розыск. Утверждалось, что он прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил. По словам дочери Ашарина, Чиновник пропал 26 марта и в известность о своем местонахождении семью не поставил. В Москве и Крыму по факту исчезновения Ашарина ведется следствие. До назначения в 2018 году на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Ашарин руководил Московским академическим театром имени Маяковского, был директором театра Эцета под руководством Александра Калягина, а также руководителем продюсерского курса школы студии Мхат. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.